Друзья, масте! приветствую вас на канале Йога Дома. И сегодня у нас занятие «Здоровая спина». Данная тренировка отлично подойдет тем, у кого усталая, слабая, сутулая спина кто ведет малоподвижный образ жизни, кто большую часть своего времени работает за компьютером, у кого неправильно распределяется нагрузка, и те, кто чувствует усталость в течение дня и ближе к завершению рабочего дня. Поэтому сегодня мы поработаем над тем, чтобы разогреть, растянуть мышцы спины, снять мышечное напряжение и проработать над укреплением мышц кора, и мышц спины. Итак, мы начинаем из положения стоя. Я буду показывать, демонстрировать для людей, которые не обладают гибкостью, подвижностью. В общем, можно делать вместе со мной. Становимся в любое удобное положение. Я не буду по-йоговски объяснять, как мы правильно ставим стопы, ставим стопы чтобы они смотрели вперед со вдохом вытягиваемся через верх стараемся душать через нос выдох руки через стороны со вдохом оттолкнитесь стопами потянитесь высоко вверх сделайте выдох вдох руки через стороны потянитесь вверх сделайте выдох и еще раз вдох потянемся вверх и выдох Теперь руки поднимаем перед собой со вдохом, вытягиваемся вверх, слегка подталкиваем таз, грудную клетку поднимая как будто бы вверх. И с выдохом наклоняемся, каждый на свою глубину, и руки уводим далеко назад и поднимаем вверх, насколько получается. На каждый вдох мы поднимаемся, вдох, на каждый выдох мы опускаемся, выдох, руки назад и вверх. Вдох, сделаем так еще шесть раз, выдох, со вдохом руки вперед и вверх, грудная клетка как будто бы вверх, выдох, еще четыре раза, вдох, выдох, еще три, вдох, выдох, еще два. Вдох, выдох и последний раз. Вдох и выдох. Останемся здесь внизу. Уроните руки. Возможно, вам тяжело стоять с разогнутыми коленями. Оставьте их чуть-чуть подсогнутыми. Повисите, почувствуйте тяжелое туловище, тяжелый корпус. Расслабьте руки. Уроните голову, расслабив мышцы шеи. Дышите в этом положении носом ровно и спокойно. Сделайте вдох. С выдохом, согнув колени, положите живот на бедра. И через круглую спину поднимайтесь позвонок за позвонком. Вдох. Расправляйте плечи с выдохом и не спеша поднимайте подбородок от груди со вдохом и выдох. Руки через стороны, вытянемся вверх, вдох и выдох, руки через стороны, сгибая колени, кладем ладони на колени. Со вдохом прогибаемся, сводим лопатки, с выдохом округляем спину, ребрами заворачиваясь в живот. Вдох, прогибаемся, выдох, округляем спину. Вдох, локти согнуты, они смотрят назад, лопатки толкают грудную клетку, таз подвижный. Выдох, можно завернуть плечи к центру и подтянуть вверх. Выдох, продолжаем, вдох выдох еще сделаем четыре раза вдох выдох вдох выдох и последний раз вдох выдох круглая спина через круглую спину в вертикальное положение положение стоя вдох и расправили плечи, выдох. Продолжаем дальше. Руки через стороны, вытянемся вверх, вдох. И оставим руки параллельно земле, выдох. Далее будем выполнять развороты, начиная вправо. На выдохе вдох. Отводим правую руку как можно дальше назад. Левая рука сгибается в локте, выдох. Возвращаемся вдох, правая рука сгибается, левая уходит как можно дальше назад. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Стопы при этом прижаты, вдох, выдох, выдох. Еще четыре раза сделаем на выдохе вправо, вдох на выдохе влево, три, выдох, два, выдох, один. Внимательно мы продолжаем дальше развороты, только меняются руки. Они также двигаются параллельно земле, только левая рука не сгибается. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И продолжаем еще шесть. Пять. Четыре стопы плотно прижаты. Три. Два. Один. И закончили. Руки в стороны и вниз. Вдох руки через стороны вверх. Вытягиваемся. Переплетаем пальцы в замок. Разворачиваем замок вверх. Потянемся высоко-высоко, вдох, постарайтесь здесь убрать наклон таза вперед, то есть убрать поясничный прогиб, попробуйте таз наклонить слегка назад. За счет этого движения из таза попробуйте толкнуть вверх живот и больше раскрывая грудную клетку, не поднимая вверх ключиц, попробовать Толкать плечо больше назад, работая в плечевом суставе. Руки могут быть подсогнуты в локтях, достаточно заметно. И носом дышим ровно и спокойно. Стараясь раскрывать хорошо грудную клетку. Стопами жмитесь к земле плотно, постоянно отталкивайтесь стопами, и выталкивайте себя вверх, дышите носом ровно, спокойно и постоянно, хорошо, здесь вдох, разворачивайте замок, выдох, руки через стороны, и продолжаем дальше, руки через стороны вверх, вдох, левая рука, Проворачиваясь в плече, сгибается в локте, уходит за спину, одновременно сгибается правая, и ладонь направляем к ладони. Не нужно выполнять захват, мы будем работать в динамике. Вдох, переход, выдох. Вдох, переход, выдох. Вдох, переход, выдох. Обратите внимание, чтобы голова не наклонялась вперед. Даже если у вас не получается заводить руку за голову так, как вам хотелось бы или так, как вы себе представляете, не нужно этого делать, даже если рука будет останавливаться где-то здесь. Это ваша личная работа. Ориентируйтесь только на свои возможности. Вдох, выдох. Сделаем еще пять раз. Правая рука вверху, левая, четыре, три, два, один, правую руку через сторону, обе руки вверх. Вдох, потянулись, выдох, руки через стороны, колени согнув, ладони кладем на колени. Мы с вами уже делали прогиб со вдохом, живот теперь кладем на бедра, выдох. И пробуем, мягко разгибая колени, седалищные кости, как будто бы направить в потолок. Со вдохом, с выдохом колени согнем. И через круглую спину со вдохом поднимемся в вертикальное положение, расправимся, выдох. Еще семь движений, вдох. Выдох руки через стороны. Вдох, живот на бедра, выдох. Седалищные кости в потолок, вдох. Присядем, выдох. Круглая спина, вдох. Поднимем голову, расправим плечи, выдох. Вдох, выдох, прогиб, вдох, живот на бедра, выдох, колени разгибая, вдох, сгибая, выдох, круглая спина, вдох, расправляя плечи, выдох, еще пять, вдох, выдох, прогиб, вдох, живот бедра, выдох, Разгибая колени, седалищные кости вверх, вдох. Сгибая колени, выдох. Круглая спина, вдох. Расправляя плечи, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Подъем. Вдох. Выдох. Еще три. Вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще два. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, вдох, выдох, вдох выдох, вдох. И последний раз. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох и выдох. И когда вы расправили плечи, опустите их от ушей, останьтесь в этом положении. Оставьте спину нейтральной, наклоняя слегка таз назад, крестец как будто бы опуская вниз. Вдох, руки через стороны. Соединим ладони, аанджали мудро, опустим ладони к груди, большие пальцы к солнечному сплетению, плечи расправьте, сделайте вдох и с выдохом согните оба колена, выдох. Следите, чтобы спина осталась прямой, туловище в легком наклоне, следите, чтобы не было поясничного прогиба, нейтральная поясница, подтяните живот, локти расправлены в сторону. Чувствуйте очень сильные ноги, чувствуйте постоянную работу мышцами спины, мышцы, разгибающие позвоночный столб, работают. Расправляйте плечи, раскрывайте грудную клетку, не роняйте головы вниз. Со вдохом будем разгибать руки в локтях, вытягивая руки в продолжение тела. Вдох, обратно выдох. Вдох. Обратно выдох, вдох, выдох, еще пять, живот в тонусе, выдох, четыре, живот в тонусе, три, выдох, два, выдох, один, выдох. Разгибая колени, вдох, вытягиваемся вверх, выдох, руки через стороны, беремся ладонями за подвздошные кости таза, локти смотрят в стороны, плечи расправлены, спина прямая. И теперь очень важный момент. Мы выполняем наклон туловищем вперед с прямой спиной и выполняем наклон за счет наклона таза. Поэтому вы держитесь руками за таз, и руками, представляем, что таз – это кирпичик, и руками, как будто бы, конечно же, вы будете это делать мышцами, но мы представляем, что таз – это кирпичик, и мы как будто бы таз наклоняем вперед. Почувствуйте движение в тазобедренном суставе. Спина прямая, плечи расправлены, локти в стороны. Вдох. Ноги разогнуты в коленях. Выполняем наклон. У кого-то будет вот таким наклоном. Глубже не получится. Если пойдете глубже и будете замечать, что спина начинает скругляться, не стоит этого делать. Только с прямой спиной. Мышцы, разгибающие позвоночный столб, работают. У каждого своя глубина наклона. Дыхание в грудную клетку приведите мышцы живота в тонус, подтяните живот, чтобы он не болтался, дышите, представьте, что вы макушкой вытягиваетесь вперед, шея длинная, у каждого своя глубина наклона, дышим носом, Держим спину прямой, грудную клетку открытой, плечи расправленными, локти смотрят в стороны, руки не падают, плечи оттягивайте от ушей, шею удлиняйте из плеч, дышите, дышите носом, спокойно, ровно. Далее сделайте вдох и, сгибая ноги в коленях, опускайтесь тазом за стопы, придержитесь руками, опускайтесь тазом за стопы, поставьте стопы дальше от таза, ладони положите за спину, разверните пальцы ладоней от себя, можно наружу, это не Принципиально разворачиваете плечи, лопатками подталкивайте грудную клетку и чувствуете, что вы туловищем заваливаетесь на руки, что вы руками себя поддерживаете. Спина постоянно разогнута. Мы пробуем приподнять обе стопы, неважно, как высоко приподнять от земли, чуть-чуть. Следим за тем, чтобы таз не опрокидывался назад, ребра не проваливались в живот и спина не округлялась. Это положение будет в корне неверным. Если вам тяжело поднимать ноги, если вы чувствуете, что они вообще не поднимаются, по одной ноге. Да? И дышим, следим за дыханием дышим. Далее будем немного усложнять. С выдохом разгибаем поочередно правую левую ногу. Начинаем с правой ноги. Вдох, разогнули ногу правую. Выдох. Согнули, вдох. Левую, выдох. Согнули, вдох. Спина прямая, следим, выдох. Не проваливаемся, вдох. Выдох. Вдох. Продолжаем еще шесть разгибов правой ноги. Угу. Выдох. Вдох. Спина прямая, в плечах не проваливаемся. Таз назад не опрокидывается. Дышим. Угу. Еще чуть-чуть осталось. Три. Вдох. Выдох вдох два вдох выдох вдох один вдох выдох, вдох умнички молодцы поставим пятки возьмем себя под колени и опрокинув таз положим крестец и останемся в этом положении, Дышим, спина круглая, обратите внимание, дышим, дышим. Чувствуйте, как работают мышцы пресса. Возможно, появляется мышечный тремор, это нормально. Добавьте положение рук, дышим, дышим, дышим, дышим. Дышим, дышим, дышим, и поднимаем себя отсюда, вдох, и потянемся руками вверх, вдох, и с выдохом вернемся, выдох, вперед и вверх, вдох, и вернемся, выдох, и вперед и вверх, вдох. И вернемся, выдох. И помните, как в самом начале мы толкали грудную клетку вперед и руки вверх-назад? То же самое. Выдох. И еще четыре. Вдох. Выдох. И еще три. Вдох. Выдох. И еще два. Вдох выдох и последний раз вдох выдох останемся дышим вдох выдох вдох выдох вдох выдох вдох выдох а теперь ноги разогнем дышим вдох носки стоп на себя выдох вдох выдох вдох Выдох, последний дыхательный цикл, вдох, выдох. Складываемся, вдох. О, если вы сделали, молодцы, выдох. И дальше меняем положение тела. Укладываемся на живот. Когда легли на живот, прижимайтесь хорошо тазом к коврику, в тонус вводите ягодичные мышцы, ладони под плечами, локти разворачиваем вперед. И от прижатого таза постарайтесь хорошо вытянуть живот со вдохом. Зацепитесь ребрами за коврик и опускаемся. Выдох, локти разворачиваем назад. Стопы оставим сомкнутыми. Ноги оставим длинными и плотно прижимаемся всей передней линией тела к коврику. Сейчас мы будем поднимать только грудную клетку и руки. Со вдохом внимательно поднимаемся, вдох, внимательно, смотрите, мы не запрокидываем затылка назад, шея у нас остается длинной. С выдохом опускаемся. Следите, чтобы не разваливались стопы. Собрали ноги, вытянули их назад. Еще семь подъемов вверх. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще пять. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Три. Выдох, два, выдох, один. Опустились, лоб лежит. Теперь мы поднимаем ноги. И когда будем ноги поднимать, можно их развести немного в стороны Поднимаем также на восемь счетов. Восемь, выдох. Семь, выдох. Шесть, выдох. 5, 4, 3, 2, 1, внимательно, поднимаем грудную клетку с руками, 8, опускаемся, ноги, грудная клетка, 7, ноги, вдох, выдох, грудная клетка, 6, 5, Ноги. Пять. Ноги. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Последний раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Все вместе поднимаем. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Держим. Вдох. Выдох. Грудной клеткой дышим. Держим. Держим. Держим опускаемся, ладонями отталкиваемся от коврика, поднимаем таз, стопы собираем вместе, таз кладем на стопы, живот растягиваем по бедрам, руками вытягиваемся дальше вперед. Из этого положения правую руку сгибайте, тяните по коврику, Оттолкнитесь правой рукою, приподнимитесь со вдохом и разворачивая грудную клетку вправо, как будто бы хотите положить левые ребра между двух согнутых ног. Выдох. Можете опустить голову ниже и попробовать положить ухо на плечо. Отталкивайтесь постоянно правой рукою и разворачивайте грудную клетку, вытягивая левый бок. Дышите. Хорошо. Поменяем сторону скручивания. Приподнимемся вдох. Сначала вытянем правую руку к левой. В нейтральном положении останемся. Пару дыхательных циклов. Со вдохом приподнимемся, скользя левой ладонью по коврику. С выдохом завернем правые ребра как будто бы между двух бедер. Будем постоянно отталкиваться левой рукой. И можно положить правое ухо на правое плечо. И постоянно вы хотите развернуть грудную клетку. Хотите развернуть ее влево? Хорошо, закончим вдох. Рука к руке, вытянемся, опустимся, выдох. Поднимемся со вдохом и снова поменяем положение тела. Ладони оставим за спиной, разворачивая пальцы ладоней вперед, наружу или назад, будет легкое положение, но будьте внимательны, возможно, некомфортно будет в локтевом суставе. Попробуйте, как вам будет удобно. Поставьте стопы уверенно на ширину таза, прижмитесь уверенно стопами и, отталкиваясь руками, отталкиваясь ногами, поднимите таз высоко вверх со вдохом, с выдохом опустите. Если вдруг некомфортно положение для ладони, поменяйте, разверните наружу. Попробуйте в этом положении вдох, опуститесь, выдох. Угу. И если комфортно, оставьте ладони или можете развернуть пальцы немного вперед. Вдох, выдох. И еще пять движений тазом вверх. Вдох, выдох. Еще четыре. Вдох. Выдох. Еще три. Вдох. Выдох. Еще два. Вдох. Выдох. Последний раз задержимся. Вдох. Выдох. В этом положении смотрите лицо в потолок, если вдруг вам некомфортно, подбородок в еремную выемку. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох, выдох. Разворачиваем плечи, постоянно вытягиваемся из плеч. Дышим. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох и опускаемся. Выдох, вниз. Хорошо. Далее удобное положение сидя. Возможно, сидя на ступах, Возможно, сидя на подушке, на одеяле, сидя на стуле или диване. Голову склоняем вправо, правую ладонь кладем на боковую часть головы, левая рука в сторону, левую руку проворачиваем в плече, мы это делали в начале, и уводим ладонь тыльной стороной на поясницу. Стараемся руку по спине завести в противоположную сторону, то есть левую руку вправо по спине. Голову из этого наклона слегка наклоняем вперед и также ладонью немного надавливаем на голову. Забираем руку левую, голова перекатывается подбородком на грудь, левая ладонь ложится на ладонь правую и, округляя спину, Весом рук мы как бы еще голову заворачиваем к тазу. Разгибаем спину, вдох и выдох. Сделаем вдох, склоняем голову влево. Левую ладонь кладем на боковую часть головы справа, правая рука в сторону, поворот в плече, сгиб локти. Рука по спине скользит справа налево. Ладонью слегка надавливаем на голову. Голова остается склоненной влево, и мы еще ее наклоняем слегка вперед. Забираем руку правую, подбородок перекатывается на грудь, и правую ладонь кладем на левую. И округляем спину, стараясь как будто бы опустить голову глубже вниз. И вдох, и выдох. И на этом наше занятие закончено. Я желаю вам крепкого здоровья, занимайтесь йогой вместе с нашим каналом.